Всем привет, с вами Руслан. и Сегодня я расскажу, как установить зеленый логер на ваш компьютер. Заходим на этот сайт, я его оставлю в описании. Нажимаем кнопочку скачать. Вот мы это скачиваем. Все скачалось. Кидаем этот архив на рабочий стол. Заходим сюда. Запускаем. Все. Теперь можно тут. Писать хоть что. Вот. Пароль. Такой вот давайте, например. Иконку такую Я оставлю какой-то вот три. Нажимать создать. Там вылазит окошечко куда-то. Подписывайте. И можете скидывать свои жертвы Всем спасибо за просмотр. Пока.